Приветствую вас, друзья! На канале Каменный успех, дома из камня. По поводу штроб, как их нужно запаковывать, для того, чтобы потом не было трещин, для того, чтобы создать одно целое монолит, создать. Этот прием применяется как внутри, так и наружу. И вообще, где есть какие-то зазоры, трещины или э, стыковка двух материалов. Тогда это, конечно, накладывается строительная сетка. Я думаю, что это очень эффективно. Но вот посмотрите, как мы это делаем. Там, где электропровода, электротрубы, все везде делаем обтягиваем строительной сеткой. И там, где идет между бетоном и кирпичом, допустим, так сказать, зазор, там тоже необходимо делать вот такой строительной сеткой. И вот если вы посмотрите туда вверх, там еще видно там проложены спробы. видите? И все вот это необходимо покрывать, покрывать. вот так сеткой. То есть сначала делаем как бы закидку, потом клеим сетку, и потом уже штукатурим. Также вот эти все места здесь то, когда бетон сох, он просто осел. И все места, которые осевшие. Необходимо сейчас накладывать, накладывать строительную сетку, строительную сетку на вот такие места и потом на стробы, для того, чтобы потом это все не трескалось. И здесь мы ну, вот посмотрим уже на сделанную стенку. Смотрите, здесь гихти. То есть строительная сетка. Вот здесь она есть. Вот пошла наверх, там везде строительная сетка. Вот смотрите. Все, везде обтянута строительная сетка. Вот, вот она пошла на Строительная сетка. Здесь нельзя, что мы где-то применили этот способ. Даже вот там нужно сейчас поделать, ребятам скажу, чтобы все это сделали. Везде применяется строительная сетка для того, чтобы потом уже сам раствор не трескался, не трескался раствор. Ну и потом, когда мы делаем штукатурку, очень важно затирать так, чтобы создавать шероховатость. Вот наша шероховатость для того, чтобы финишная штукатурка хорошо к этому приставала. И очень важно ну, вот использовать вот такие, так сказать чтобы по-русски пенопласт вот сделаем 40 ватт. Если кто-то заинтересован строить хорошо и правильно, заходите к нам на сайт. Состоятельные люди. Стройте из камня мастера. Зарабатывайте.